всем привет ребят сегодня калину 2 спорт настраиваем она э, на ресивере аналог лада э, спорт э, валики здесь ахабе двигатель 04550, 50 да? 045 50 стоит но они в штатных перекрытиях паук 421 и Короб... А, 4 в 1, точно. 4 в 1. И коробка 104 ряд. И главная пара 4 и 3. все это на испатронике. В принципе, она уже была на испатронике. Настраивал другой человек. Но стоял другой ресивер. Там до этого был ТМ-рейс. А конфиг тот же самый, я так да. понимаю. Все идентично осталось. Ну, вот мы катаем сегодня уже ну, несколько часов. Но единственное, что... Ренова у нас вот такая мерзотная погода Причем когда мы выезжали Дождик только там что-то Начал капать Как только выехали начали настраивать И все вот это время у нас Такие вот Погодные условия Опять же по Каду пришлось ехать целое кольцо Ну то есть не разворачиваться Как мы ездим всегда А целиком проехать Будут Пробки опять же Аварии какие-то Сужения и все остальное да, накатывается это все не на ДМРВ штатном, а на DAT ДАТ DTV. ДАТ-ДТВ стоит отвеста э, такой же в общем. В принципе, выходок очень много, как бы все вроде нормально, но единственное, что мы не можем покрутить нормально. Э, резина здесь тойки 3 восьмерки. Держака соответственно нету на, при таких условиях. Ну и ездим как ездим, в общем особо нечего, тут и говорить особо нечего, не знаю, блин, может быть, потом еще докатаем, э -э, как-нибудь соберешься, будет у меня время свободное, просто подъедешь, э -э, прикрутим да, на нем да, и все, докатаем, прям, сухую хотя бы, Но никто не ожидал, что у нас такой ливень будет, я думал, он пройдет там немножко, ну, э -э, в принципе, тут показывать нечего, а, а да, прошивка была... 5, 64 залили 6,19 То есть ну по свежей соответственно на, настраиваем уже на более свежий Со всеми плюшками вытекающими отсюда Ну не знаю тут под капотку я сниму наверное когда приедем в сервис будем откручивать датчик кислорода Потому что дождь у нас не намечается да? Я еще поснимаю, тогда уже в сервисе Ну, все, докатали мы сегодня По крайней мере, будем докатывать потом еще Когда будет нормальная Под Подкапотка, вот, соответственно Это Лада Спорт реплика Как таковая, соответственно Она переделана под дроссель электронный уже. Ну, и тут Ничего такого особенного нету. 0,45-50 валы, как я Говорил, форсунки 107, Волга Ну, в общем, вот и все и в дальнейшем докатаем, да, даты, как я говорил, тут, э, то же самое, что на Весток ставить. Э, будет погодка нормальная, мы ее катаем нормально уже, докатаем в нормальных режимах. По крайней мере, сейчас все нормально едет на средних и малых. Но ну, боевые тут не покрутить, с тремя восьмерками-тойками. В такой дождь такое-то аквапланирование хватать. Причем мы уже не раз поймали. Так что, в общем, смотрите потом продолжение. Опять же, не забываем ходить под видео, там эти драйв контакт, ссылочки, колокольчики жмем, подписываемся и другие видосы смотрим. В общем, всем пока и до новых встреч.